Всем привет, с Макс Миск, я узнал кто альтерист берем за Мы бы чечных воина можно еще прокачать. мы тратить, там тратить 2500. Так мы же так зарабатываем эти монеты. Пошлите мы взяли что такое себе, но что кстати не берем тебя заместь тебя. Мы по уровню первому взяли. Очень слабо знаю. Так, ты, что, можешь понять такое вот убирать не убивать поту не колоду первая колода наша для битвы 1 на для квестов и там 2 тоже можно использовать так фарбов заменить фарбова защиту атаку точнее все пофигнем сейчас квест выполним будет классно сможем ли мы затащить или не сможем а заиграть еще тематислан точно точно что если я буду брать самых слабых колод? Неужели сцепение будет тоже самое слабое? По колодам, по кубкам тоже. Я не знаю. Я спросил лишь. О -о -о, видите, катапульты уже можно строить. Круто, первый раз вижу катапульты ну, в этой игре. Базу как и я, и игрум. Так они не знают, где мы находимся. Катапульте, классная карта. Зачем, не знаю. Сказали, катапульт там 10 штук. Далее там 350 поэтому будем использовать их, не без разницы. Еще, конечно, побеждаем, потом уже будем использовать. Mm -hmm. Неинтересно вообще, а что она способна. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. О, катапульта. У нас 5-5 персонажа, нормально. 25, 25 копеек. Так, окей, строй базу. А, кого призывать? Да, Я не знаю. Давай классик холода по быстро так я думаю пока что не нужно саму принципе можно по фабриком... так ну давайте чай выполняем для дефа Некоторые что там строим а мы будем строить этих пехотов обычных и, и, и слабых пехотов нормально Фу -фу -фу. пушка типотова в принципе можно наш машина она ж может что угодно также есть регенерационный так давай построим базу по быстрому я знаю что враг может можно пойти в любой момент поэтому берем кучу пушкаров Напад, нападает нападают нападают нападают нападают нападают нападают нападают на каналку хочешь сломать нас? отступайте иди к пушкарю отступайте И круг делайте делайте такое еще нормально все вырубили там с за всеми нас тут просто рубать в принципе можно атаковать на атакуйте атакуйте если макенку на сломал скорее всего мы тоже не сломаем а вдруг а если у там база да ну, не знаю жестко пошли а, понял отступать отступать я чего на сказать муж пушкарей и что там еще катапульты о ручаг ручаг катапульты строить я раз в жизни строю катапульты она работает на чё то некрасивой конечно она тоже ломается поэтому катапульты защита в этом я таки не решен. Я вот так. Давайте новую базу построим. Сначала катапульт почините, ага. Потом мы пойдем сюда. Не знаю, может, нам так еще. Катапульт, ты куча катапульт, давайте. О, класс, катапульта. Да, она скоро сломается, нечто. Ну, она, кстати, охренне. Давайте берем гнолом. Ну, на дефт, так скажем. Понял. Кто там? Кто кусил? А? Пойдем. Так думаю, в чем в чем делать? Почему война? Не экономку, а экономику делать. такие Уничтожаем. Все уничтожаем. Давай. О, уже арту запускает. Oh ну, вот этот, конечно, Он арту запускает. О ладно. я запустить. Ладно. буду мстить войска здесь. Собраться. А что пушку у Пока ничего. Okay. Я хочу здесь построить. Вдруг там практик. А, он нападает. Атаку. Варьбол. Нахука. Ускоряем. А, а, нападает на, на нашим напарником. Слушайте, а реально некрасивые эти ниндзя. Может быть, давайте ниндзю возьмем? Нет. Реально некрасивые сильные. А, ну капье их могут удалять. Подкрепление наверное, да? Атакуйте. ману краки принципе атакуйте на все плоды не хочешь аковать да наша наша цель в этом сань другом получается катапульт еще стоит здесь трой там там я ускоряю Безы, ману ману ману ману ману ману. Нападешь, якошко. А -а -а. Базу блин, не знаю, за за нарабашный на падает. Но наш квест, квест так мы. Так чувствую. Так, соберем 200, можно атаковать. но ну, в принципе сейчас враг шутить. Ну что, победим мы этой колоды или же нет? Как думаешь? пиши контрат больше пушкорей новишь так я считаю пора уже строить новую базу пора строить новую базу стать может быть давайте войска посмотрим может быть враг там еще что стоит так пора уже строить новую базу Чем больше базы то не лучше так, строить базу стрял для вас в атаку в атаку фарбол в, в атаку кто-то задумал он что-то все, ему крышка а, он уже тут с ардой я понял он уже тут с ардой, блин а атаковал полный порт порты блин, блин. Батакул игорь здесь игорь здесь Как угодно, да? Вы можете идти просто атаковать здесь, на этой экономикой автоматике. Не давай. Мам! Мам! Устаряй! Призывай, тоже. Ага, значит. Возорную башню, скину. Пять штук не будем построить, слишком мало. Это тоже нужно построить. слишком мало. Нормально. А, я понял, куда они идут. Слушайте, все в атаку здесь. Тут брак. Там брак. враг. Там враг. Угу. Врага. Блажно, что? Чтобы нас не Мне там с собой же пускает. Слушайте, а я что если вырубить? Вот, меня, он так быстро вырубает его. Просто видно. В атаку. Давай, живи там, эконом, класс, сделай там базу еще вторую. Ты что, не сделал базу? Смысл смысле, выиграйся? Ладно, я только люблю поиграть. ба-ба-бах. Даже если проиграть. Базу хай, ну, посмотри, как тут вооружился. Она нападет мне? Ее угодно, не нападет, я чувствую. Так, блин, ба Вот так, что прям не хватало, на... Нужно атака ее Атаку! Давай, пушка! Почему пушки такие бесмысленные? Просто стоят. Что не делают? Даже не знаю. Надо заняться. Так, ну строим угодно. Квест, квест, квест, там Главное, тут только участие. Как же строим здесь клас, вдруг там практически. Давайте до конца строим язык тоже ман не хватает ну все, а, ломала, а, да ладно он такой то как, а, да ладно не ладно стройте кучи баз блин, даже ман не хватает до конца произойти буду почему, блин, летающие? да ладно Первого уровень тоже. Кстати, Гарпулью, Гарфуль, она очень по здоровью Берите Гарпуль. Если не будет в магазине Гарпуль, я куплю. Я так считаешь, что нужно купить, только я не помню, как она там выглядит. сдался. Зачем сдался? Так, ну что ж, я выполнил квест. Я же выполню квест. Вроде бы да. Давайте сейчас будем посмотрим. Достижение. О! О отлично, все, за один поражение все сделал окружение не жалко отдать а чтоб просто выполнить вот отлично можно еще Оо. нет выиграй серии э, рейтинг вид все я получу чтобы так на 60 30 30, 30 хватит типу за неделю а от 500 достижения это кликбейт, друзья, не видитесь. Призвать 20 сов. А, сов. Достигнуть седьмого уровня случайных карт. М -м -м -м. А что, блин? Кликбейт. Кликбейт, не привычка. Даже иначе заняться с вот, учетом. тоже так делаете, кидая купки. Здесь долговать. Никак. Выполнили. то тут у нас бежит, выиграя из серии ядерей Выиграем. Будем получать от 2000 монет. Ааа, -а -а, как там прошло? Может что? а. то -а -а. как Ну а как? Надеюсь на автомате все выполнять. Да. Еще специально. Не так все выполняется автомат. Да, ну так все хватит, что туда делать с партой? Все вместе, ну все, все удачи, пока.